Артюр Рэмбо Что говорят поэту о цветах? Господину Теодору де Банвилю Вот так всегда в твою лазурь, Где море, словно истопаза, По вечерам сгоняют дурь Лилеи клизмами экстаза. И на век саговниковых круп когда растений труд серьезен, Лилейный гадостен раструб В твоей религиозной прозе. С лилеей и месье Кердрель Сонет с давнишним юбилеем И с бархатником Менестрель Гвоздику получал к лилее. Лилей, лилий, о мрак, В твоих стихах, как в том сонете, Всегда у грешниц мягок шаг, Всегда дрожат цветочки эти твою рубашку, дорогой, когда ты принимаешь ванны, бриз порусит большой дубой, меж незабудок нежеланных. Еще всего одним кивком сирень почтишь. О, балансиры, фиалки с сахарным плевком лесных личинок черных, Сирых. Поэты разве мало вам Рос пышно красных, роз бессменных? На стеблях лавра там и сям, И тысячи октав надменных, Когда бонвиль снег мастерит, А тот в крови с небес бронен, У незнакомца глаз подбит, Раз к чтению сразу не был склонен. Пусть ваш пейзаж во всем хорош, Фотографы лесов и пашин, Но облик флоры странно схож за закупоркой графинов ваших. Всегда в растительной среде у нас нелепая вылазит, где в сумерках на животе спокойно проплывает басет. Всегда рисунком жутким след, где лотос синий и подсолнух, Эстампы рос, святой сюжет для юных душ желаний полных. А шока девичьи следы стрихает одой у калитки, И бабочки свои зады опрастывают в маргаритке. старье. И зелень, и басон, Что за сухарики растений? В цветах блистал былой салон, И не змея, а хрущ весенний Древесные такие крепыш В слезах гранвилем оставлялся, И на одних помочах Лишь калейдоскоп светил держался. Да, в ваших слюнях для девиц Жеванных сеточки глюкозы, как обжаренных яиц. Сирень, бобы, лилии, розы. Охотник белый, без чулок, Бегущий по лугам осота, Не должен ли же не мог Знать о ботанике хоть что-то? Боюсь, тебе не хватит дней Сверчков не путать с конторидой, Со златом Рио, синий Рейн, А то Норвегию с Флоридой. Ну, дорогой, совсем не в том искусство ныне, Чтоб позволить констрикторам с гегзаметром Весь эвкалипт перемусолить. Ну что ж, вроде окажу не к месту в наших-то гаянах, Не виснут даже сапожу в бреду тяжелом на лианах. Цветок, будь это размарин, лилея, мертвая, живая, достоин ли хотя бы один свечей до да экскрементов чая? И я сказал то, что хотел. Ты ж, сидя там, где из бамбука и кровь и стены, все б глазел на став и туго, С персидских тканей подчищал расцвет уаз экстравагантных. Поэт, ты все б Смешон в резонах импозантных. Не о пампасовом мерке, восстаниях и негодяях, Пиши о хлопке, табаке, об экзотичных урожаях. Воспой у Феба лоб белес, Сочти, какой владеет рентой Гаванец Педро Велоскес, Став ни во что залив сарента с его скоплением лебедей. Пустрофы будут похвалою Для груды мангровых корней И зарытых гидрой и волною. Катрен, сойдя в кромешный ад, Предложит для людских пристрастий И сахар, белый рафинат, И леденец, и гумиласти. Услышим от тебя рассказ о пиках южных гор в сугробах, Чья желть, личиночный экстаз, лишайник в свете микроскопа. Да будь, охотник, без геройств, марены на душистых склонах, Пусть расцветет для наших войск природа в красных панталонах. Да будь в лесных краях цветы, подобье морды с горловидой, Сочатся слюни с них злоты по темной гриве вывалиной. Да будь в голубизне денниц, Лугов шальных с пушком младенца, Купели огненных яиц, Томящихся промеж Да будь кудрявый пух волчца, Десятерых ослов толкнула Сучить его с углем глазца. Да будь цветы со спинкой стула, Давай, из сердца черных жил, Да будь цветы, красу окали, Чтоб в светлых завязях кружил, Потухший было блеск миндалин. Подай, раз ты учен пострел, Вермели, где горит планида, Сиропы злились, что проел Нам ложечки из альфинида. Расскажет о любви Пузан, О краже темных искуплений, Но ни кот -Мур и ни Ренан Не знали синих тирсов гений. И страть же онемейный крем На ароматы истерии Воодушеви нас выше, Чем чистосердечие Марии. Торговец, колонист, Продлен Твоей рифмой, ник творенья. Как белый каучук сплетён, Как натрий в розовом горенье, Из черных виршей чудный ты, С белый, белой, красной бровки Взовьются странные цветы И электрические сопки. Вот так-то это адский век, И телеграфных линий складки Украсят в тон железных нег Твои прекрасные лопатки. Терем стих про болезнь, картофель из полей окрестных, и чтобы зачинилась песня, в которой от загадок тесно, и чтобы читалось от травье и до пара марива вот Это купи мань с Вити у месье Ашета. 14 июля 1871. Алкит Бава, Артур Р.